Приветствую всех из Финляндии. Это очередная баня. И сегодня у нас трендовый цвет. Всем может показаться, что где я нахожусь, что горело и так далее. Нет, ничего не горело. Это как раз таки глянцевые журналы. Все в тренде, все по моде, все как полагается. Потолочек э, это у нас Альха, э, но она термообработанная. Может быть это и Осина, но ну, термообработанная, в общем, древесина. Но цвет очень близок к Альхе. Скажем так, а стенки у нас черного цвета, заводской, покраски, но это елка. Елка, соответственно, качество вагонки это самая фиговая, ну скажем так, самое, ну, но она просто по цене. Цена плюс качество это самая простая, самая доступная вагонка. Не знаю, как вот именно в черном цвете я ее монтировал и простую, некрашенную, и крашеную там... Белым она была, и белесая была, и... и черная там или серая красили сами заказчики, и черным красили сами заказчики, и вот теперь черная заводского вариации. Что хочется сказать, по работе это сауна для меня сложное оказалось. Но я, в принципе, ну, скажем так, предполагал, что это будет я знал изначально. Почему? Потому что всегда будет. На монтаже самое сложное и больше нужно аккуратности. Как может показаться, что э, черный цвет, да, и он такой не маркий. Наоборот, это очень маркая. Любая э, диск чуть-чуть задирает э, ворс, если там диск туповат или еще что-то, сразу будут белые, ну, скажем, задиры. Это светлые, так как она уже покрашена э, в заводском исполнении. И это очень плохо. Плюс видны будут все гвоздики. И если пистолет неправильно отрегулирован, то как бы боек начинает чуть дальше забивать и, соответственно, ну, скажем так, ударяет в тело древесины и открываются белые волокна, то есть будет такое белое пятнистое. Но, так как этот цвет черный, а гвозди у меня нержавейка, соответственно, гвоздики все равно видны. Ну, как бы сильно тут присматриваться, конечно, не стоит. И баня все-таки это не то место, наверное, где вот будешь сидеть и разглядывать. Все-таки здесь такой полумрак, плюс пар, плюс еще что-то такое. Ну, сидишь, расслабляешься. Кому-то это нравится, ну и ради бога. Я знаю, что вот по качеству вагонки, скажем, да, если сказать, это качество, оно самое-самое, ну, доступное, будем называть так. Но, так как елка, она хоть сухая, строганная и так далее, камерной сушки, но смоляные карманы все равно присутствуют. И будет. И я отбраковал. У меня вот здесь вот не осталось. Как бы я не делаю нижний ряд. Это не входит в мою работу. Самый нижний ряд я не делаю. И полки я не монтирую. Это уже делает последний плотник, который занимается конкретно плентуса, галтели, наличники. Двери монтируют, пол монтируют. Ну, имеется в виду ламинат и так далее. Вот. И он полки, соответственно, монтирует. И нижний ряд фиксируют. Нижний ряд не ставим, потому что должен прийти сначала плиточник, нужно сделать гидроизоляцию, завести кафель и так далее. То есть это ну, технологические такие процессы. Вот. Но для этого человека у меня не осталось вагонки, потому что я несколько штук мне пришлось отбраковать. Было ну, явно, скажем, там э очень сильно в смоле измазано, там пара смоляных карманов, несколько штук было. Плюс где-то ну, какие-то выбраковки, еще что-то такое, ну, было... Где сучок там вылетел, какая-то такая вещь, пришлось отбраковать. То есть уже использовать невозможно. Соответственно, я заказчику сказал, что уже придется ему 100% еще сразу дозаказать. Да, Это обязательно. Вот. И то есть здесь будет все равно вот эти смоляные карманы, будет все подтекать. У меня у самого баня, которая в моем доме, она темного цвета, и она тоже... Ну, Скажем так, жене не нравится, потому что она темная, мрачновата. Она хочет, просит меня, чтобы я переделал под светлое. Но у нас тоже елка, есть смоляные карманы, которые выступают. Там смола ну, редко такое, что вот она прям капает. Но вопрос еще, как вы будете перетапливать. Здесь все-таки в Финляндии, в частных домах имеется в виду, это, грубо говоря, городские... Ну, спальные районы, здесь печи вот так топить, ну, особо не топят. Плюс это будет стоимость э, сразу увеличиваться, потому что противопожарные нормы, где будет проходить эта труба, это не так все просто. Здесь не делают труб по наружным стенкам, еще как-то, как я вижу, вот это делают в России. Здесь изначально запроектировано. И, по сути, по большому счету, здесь люди приходят в своем доме просто вот погреться. Ты пришел, погрелся. Без веников, без ничего, просто э, скажем, как прогревание. И в зимний период, когда остываешь, где-то замерзаешь, у, у разных людей разные работы, промерз. Пришел, включил баньку, погрелся хорошо, прогревание. Все, никаких веников. Для того, чтобы вот кто любит, ну, скажем так, любители с веником попариться хорошо, так от души. Для этого множество мест где печи на дровах, где вот люди ходят как в клуб, как и в России, есть общественные бани, есть частные бани, которые вот именно, ну, скажем так, в разных регионах есть, на дачах, которые можно снять в аренду, там можно с веником и так далее, есть бани по-черному, есть разные, в общем, это не какая-то такая, не нужно из этого делать, что вот конкретно сауна это что-то такое, вот финское должно быть без веника. Нет, это просто городской вариант. Если здесь население страны 5 миллионов, то э, каждый второй, по-моему, имеет баню. То есть 2,5 миллиона бань где-то по всей стране. Это включая все дома, квартиры, э, дачи и так далее. То есть это огромное количество Поэтому здесь никаких проблем нет, что она будет электрическая. Это не хорошо и не плохо. Это просто, ну, как комфорт. Разновидность. Вот и все. Что касаемо монтажа, то здесь есть определенные сложности. Так как все гвоздики будут видно, и пистолет у меня... Тут еще тут очень важно, нужно найти какой-то правильный-правильный пистолет. По идее, я сейчас поменял сценка на Макиту. Макита мне на, скажем, на осине и на ольхе, там немножко просто структура, другая форма, чуть-чуть, она чаще всего чуть шире, и вот эта полочка между, она чуть больше. То есть, Макита мне лучше понравилось, все, пошло хорошо, то вот здесь уже все-таки чуть-чуть меньше, носик я не могу полностью вставить, до дерева прижать, и при выстреле у меня гвоздики все торчали. То есть все остались торчать. То есть я каждый гвоздик прибивал, не прибивал, а пробивал, добивал точнее, добойничком. У меня добойник в кармане лежит, мы там разные вещи им делаем, но он у меня все время в кармане лежит. И вот каждый гвоздик мне пришлось добить. К преимуществам можно сказать, что щель, которая в углу, то есть сильно можно не как бы там четко, ровно, вот ну... Прям вот идеально не заморачиваться почему потому что вагонка сама по себе вот это вот она ее стоимость соответствует поэтому никак это не сделать идеально она немножко живет своей жизнью поэтому вот на светлой вагонке если делаешь щель в углу то щель становится темной на светлой вагонке и она как раз таки показывает она контрастирует то здесь и вагонка темная, и щель темная, и этого ничего не видно, это скрывается. То есть в этом есть преимущество. Также в этой бане три стенки идут, ну, как стандартный вариант по каркасам. И одна стенка, вот здесь, с этой стороны, она из блоков. И вот здесь вот, конечно, та еще история была, как закрепить, когда делаешь... Ну, это не часто бывает, но бывает все-таки... Блоки используем, вот какие, смотря, если бы это был силикатный блок, то это была бы одна история, если это блок как FIBA, ну, с такого плана, там есть пустоты, и вот как раз-таки здесь просто подгонялась под э, ту сторону, со стороны душа, выводить водорозетки, как они будут трубки проходить, чтобы они, ну, в пустотах проходили, и, то есть, кладка велась, ну, так, под, под трубки подгонялась. И где-то уже потом выше, ну перехлесты пошли, и из-за этого я вот, э, допустим, две, два бруска я хорошо поставил, я нашел все места, записал, где я зафиксируюсь, то вот э, два, с двумя брусками у меня была история, что никак мне не зафиксироваться. Я где-то попадаю в тело э, самого по себе блока и будет держать э, крепление, а где-то я попадаю в пустоту, и дальше мне не за что зацепиться. И то есть я не могу, вот как в дверном проеме, допустим, не получилось у меня там по верхам, мне пришлось еще сбоку докручивать брусок, и этот брусок уже тогда в тело загнать, потому что тело было немножко в стороне. Я попробовал и так, и так, нифига, прокручивается. То есть для крепления использовал не пластиковые дюбеля, а специальные шурупы, которые идут для, э, скажем, для блоков. То есть это просто, там сверлить ничего не, не нужно, только в бруске. Я всегда просверливаю изначально отверстие, чтобы меньше было сопротивления. И все. И зафиксировал. В данной бане светильники стандартные, скажем. Это вот для меня очень привычная тема. Такие здесь будут потом линзы ставиться. И все. Я высверлю отверстие. Я распределяю, где они находятся, чтобы они были симметричны. Потому что у меня есть в проекте. И в данном случае у нас идет 4, грубо говоря, здесь. По этой стенке 4 штуки, а по этой три штуки вместе с угловым угловой можно считать и туда, и туда. Итого получается 6 штук. Ну, чаще всего, конечно, как-то бывает и, и по-другому, <грубо>, грубо говоря. Но ладно, суть не в этом. Там есть возможность и было еще два добавить. Потому что электрики они делают, ну, скажем так, фиксацию, цепь, чтобы замыкалась, они там, такую, как. Заглушечку одевают и все, цепь продолжается. То есть здесь две заглушки стоят. Я иногда эти заглушки тоже меняю местами. У меня бывают такие бани, где очень большие, ну размер сауны большой. И этих светильников, он просто рассчитан от точки до точки. Ну какая-то там, там 50 сантиметров, 60 сантиметров можно разогнать. А у меня была вот в одной бане, что там никак. Мне пришлось разрезать провода перекидывать просто добавлять они уже там потом соединяли это тоже бывают такие разные всякие нюансы которым никогда не подготовишься никогда не знаешь что будет вот поэтому как и обычно здесь есть вентиляция и вот здесь у нас будет это приток приток всегда монтируется Грубо говоря, где будет каменка сама по себе, там будет приток. Где будет вытяжка, она, ну, как правило, там по диагонали ставится в какой-то угол, в другой. И вытяжка на, скажем так, на диффузоре есть деревянная ручка, которая закручивается. Пошел париться, закрутил э, вытяжку, и все. И здесь получается только приток. Ну и как бы по логике, вроде, и что тогда произойдет, э, здесь... Э, Скажем так, в этой компании не используется слайдер, который опускается, вытяжка вниз под полки. Потому что если вы закрываете верхнюю, то по идее куда-то должно вытягиваться. И вот как раз таки, где есть слайдер под полками, второй клапан вытяжной, он работает на момент парения. То в данном случае здесь стоит вытяжка в душе и... Все равно дверь стеклянная, она ставится там 10 сантиметров, точно будет ну, приподнята. Поэтому по большому счету приток будет здесь, свежий воздух. И тот, который остынет, он уже уйдет под порог и в душ вытянется. То есть вентиляция все равно она работает. Это все нормально. В данном случае есть еще один светильник. Это, скажем, линза направленная, она более усилена. Но это для того, чтобы я много раз уже говорил Получить эффект некой такой театральности, что когда подкидываешь на камни этот пар, как раз таки вот пар, он освещается. Ну и получается такое, скажем, ну театрально, в общем, красиво и так далее, там, эмоции. Что касается моего мнения по поводу данной бани, то для себя я бы ни в коем случае не стал покрывать вообще ничем никаким не бесцветным никаким лаками для меня баня это баня и может быть это в силу того что я ну, грубо говоря плотник и для меня сделать ну обшить по новой не составляет какого-то великого труда ну я бы для себя ничем не стал обшивать потому что любые покрытия они выделяют какой-то запах да или что-то у меня есть опыт просто в квартире где мы жили в общей парной, сделали новую парную и покрыли ее лаком. И все, мы перестали туда ходить, потому что вот э, не запах, а привкус какой-то во рту появляется. Потому что, ну, эта температура, все равно что-то довыделяется. Поэтому я не считаю, что если аккуратно относиться к бане, да, если вот как брать сауна это просто вот городская, без веников, без ничего, я считаю, что она прослужит и без покрытия очень-очень долго. Поэтому никаких проблем. альха Идеально, она скрывает все какие-то недостатки и так далее, погрешности. Она оптимальная такая, вот я бы сказал, цена-качество, я бы выбирал ольху. Что касается окна в бане, то здесь специальный стеклопакет. Я не думаю, что коробка каким-то образом отличается. Чем она покрывается, тоже не знаю, но чем-то покрывается, скорее всего. И ручка будет на окне с деревянной, ну, скажем так, металлической и потом деревянное покрытие. Вот это будет все отличие по, скажем, банному окну. Я рассказал все, что я знал об этой бане, высказал свое мнение. Вы обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Очень интересно у нас там э, происходят события. Также инстаграм. И на ютуб, конечно, подписывайтесь. Пишите в комментариях, что вы думаете по данной трендовой бане. Как вам цвет понравился и так далее. Обязательно напишите. На этом попрощаюсь, пожелаю всем удачи и до новых встреч.